Привет гости моего канала. Меня зовут Макс Саныч. На этом канале ты услышишь мои авторские афоризмы, цитаты и анекдоты дня. Я сочиняю на ходу, пишу стихи, пишу книги. В разделе о канале смотри ссылки на мои каналы и переходи по ним. Подписывайся на канал. А сейчас моя цитата дня. Трудоголик, как алкоголик, с утра до вечера и из выходных. Подписывайся на канал. С уважением